На Намасте, дорогие мои, здесь читаю карта Тарас. Любовь и для тебя. Тема сегодняшнего расклада — это «Каких действий ждет от вас загаданный вами человек». Перед вами будет четыре варианта. Можете загадать несколько людей и вариантов, соответственно, по своей чудо-интуиции. Первое, второе, третье и четвертое. Здравствуйте, кто у нас выбрал первый вариант. Ну, давайте посмотрим, что же ждет, каких действий ждет от вас человек. Здесь у нас справедливость, десяточка мечей, дьявол, королева чаши, королева пентаклей, дорогие мои. Я прям сразу могу сказать, что э, еще прям, прям тузик потом мечей так красиво выпал, что здесь, в принципе, человеком озвучены, озвучены к вам действия. И то, что человек от вас ожидает. Просто человек уже сказал, человек уже это решил, человек это ожидает. Допустим, если кто-то немного в разрозненных отношениях, то человек ожидает, что, возможно, вы его там, допустим, отпустите и больше не прикасались. Это вот самый негативный момент, это вот если вот отворот-поворот и вот этот... В любви признался нахрен пошлет, но вот здесь у кого вот, вот Ромашка выпала на нахрен пошлет, к сожалению, оно так. То есть здесь на самом деле человек хочет, чтобы вы прекратили, чтобы вы отставили какие-то определенные действия, чтобы вы закончили. То есть если кто-то здесь реально настаивает на отношениях, это на самом деле так, а не потому, что а, он просто придуряется. То есть на самом деле здесь человек Говорит определенную свою позицию, возможно, обиженную, возможно, неприятную, возможно, это как-то обижает человека, и поэтому он сказал, да, но все равно человек настаивает на отпущении ваших отношений, если это отношения, чтобы вы что-то прекратили, с чем то закончили домогаться этого человека, либо как-то добиваться, возможно, то есть это первый вариант такой развития событий. И еще я бы сказала, что здесь все-таки, если что, человек хочет некоторого вашего продвижения и движения вопреки чему-либо. Если у вас происходят определенные моменты в жизни, не с этим человеком, а в жизни, которые вас, именно загаданных, немного подрезают крылья, то человек хотел, чтобы вы там воспряли духом, боролись, двигались, что-то делали и стремились. То есть здесь наоборот, если это сковывает что-то движение, что-то извне. Вот такие какие-то интересные позиции. Да, возможно, кто-то здесь хочет, чтобы вы работали на крутой работе. То есть ожидает, что вы переметнетесь на другую, другие профессии, что вы, ну не то, что переделаете сами себя, но, возможно, переделаете определенное свое соображение. Могу еще сказать, что человек бы хотел, чтобы вы немного изменились. Это может касаться внутренних, внешних... Возможно, здесь слишком момент эмоциональных дам, то здесь я бы сказала, что человек не хотел бы столько эмоций прям через край, и ему это немного дискомфортно. Это если слишком эмоциональные здесь дамы, и от этого э, все беды, грубо говоря. Вот такой, вы просите, пожалуйста, первой девушки, но здесь оно так, соответственно... То есть это вот здесь по, по эмоционалке. Дорогие мои, также человек хочет, чтобы вы ему дарили тепло, дарили ласку, заботились о быте, возможно, хорошо готовили, если э, есть какие-то такие э, притер, притирки насчет каких-то бытовых утех по королеве, королеве Пентакли. То есть, чтобы вы чем-то занялись. Если вы не работаете и у вас конфликты в постоянной основе, дорогие мои, человек хочет, чтобы вы наконец-таки начали работать, двигаться и продвигаться. Если у вас какие-то сложности лично у женщины, то человек, наоборот, хочет, чтобы вы это все давили, додавливали и действовали, и вопреки всему и вся. На этой земле. То есть человек, вот знаешь, это вот здесь мужчина, как болельщицы. <смех> как болельщицы. Давай, давай. То есть вот здесь, и это если какие-то внешние факторы, которые не касаются ваших отношений. Поэтому я бы сказала так. Если у вас сложности в самих отношениях, то здесь бы человек бы хотел э, возможно, немного прикрыть вашу эмоционально, чтобы вы немного рационально, возможно, думали, мыслили, немножко холодно, отстраненно. И давали какое-то определенное тепло этому человеку. То есть определенные такие, такие интересные действия. Но это озвучено. То есть я прям сразу говорю, здесь люди озвучивали то, что они, в принципе, от вас ждут, хотят. Возможно, вы не особо придали значение. Возможно, это просто явилось для вас тяжелой, тяжелой ношей, но вы это для себя приняли. Но хотя это кого-то прям дико расстроило. Поэтому, дорогие мои, ну вот здесь вот я бы сказала вот такая позиция. Либо мужчина ваш маленький мини-болельщица, которая болеет за вас и против всех. Давай, давай, давай, Зина, Зина, Зина, Зина ты побьешь всех, да? Ты, ты получишь повышение, все дела. Я за тебя переживаю, потому что здесь люди, кстати, мужчины переживают за вас, либо переживают э, в отношениях с вами то есть здесь есть момент переживания и такого нехилого то есть я прям сразу говорю девушки здесь мужчины переживают если вы загадали на женщин то женщины тоже переживает поэтому пожалуйста это тоже как бы учтите потому что не просто так здесь что-то люди хотят соответственно если самый негативный у нас расклад если кто-то вас послал и тому подобное то здесь человек это имело виду и ничего более. Поэтому, дорогие мои, вот отворот поворот, на самом деле человек этого бы очень сильно хотел. Поэтому, вот, короче, кто-то интересно, вот такой вариант. Поэтому, дорогие мои, спасибо вам. Не отчаивайтесь, если у вас какая-то негативная позиция, то есть это всего лишь каких действий ждет, а на самом деле, да, как оно есть-то интересно. да. Поэтому спасибо вам. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто выбрал у нас второй вариант. Давайте посмотрим, значит, какие действия ждет от вас человек. Здесь у нас рыцарь Пентаклей, повешенный семерочка Пентаклей, Королева Чаш и э -э Мир. Соответственно, дорогие мои, чтобы вы немного покопались в себе, разобрались в себе, поняли, что именно к чему сердце стремится. То есть вы немножко, а возможно, о чем-то подзабыли, либо на что-то подзабили. У кого, у кого что? Кто-то подзабил на то, чтобы ухаживать за собой. Дорогие мои, здесь есть такие дамы, не надо мне. Здесь они есть. Возможно, не все, не все. Кто-то забил на свой какой-то внук, Внутренний мир, возможно, кто-то, кто-то, если ты больше сконцентрирована на детях, и ты забиваешь на него, то, соответственно, дорогие, ну, как бы, да. Вот здесь вы совсем сконцентрировались на чем-то одном, но совсем по-другому забыли. То есть здесь я бы сказала, что человек ждет именно вашего внутреннего немножечко сонастроя с действительностью, то есть, возможно, человек ожидает что-то от вас в виде того, чтобы вы красиво оделись, красиво себя нарядили, поухаживали за собой, поухаживали за своим собственным миром и то, что вы чувствуете по отношению ко всему окружающему. То есть, здесь э, человек очень бы хотел, чтобы вы немного разобрались с самих, себя, с самих себя. То есть не то, чтобы там для него все сделать, да, для него все сделать, это вот... Это второй момент. Главное, чтобы женщина была э, счастлива, правда? Поэтому девушки, мужчины, даже мужчины, то есть обращайте, пожалуйста, внимание на то, что вы чувствуете, потому что от этого человек вас ждет. То есть именно то, какие результаты ему вы даете, очень сильно зависит от вашего внутреннего мира. То есть смотри очень просто. Если вы в плохом настроении, готовите кашку, какой уже день, а человек приходит с работы, допустим, ему не особо это нравится, он видит у вас какие-то переживания, то человек бы очень хотел изменить ваше переживание, чтобы вы как раз таки вот готовили вкусно кашку, чтобы из вашей души именно лилось то теплое, то приятное, и передавалось это, соответственно, ему, другим членам семьи, если есть такие члены семьи. Возможно, вы с концентрированным на чем-то, на детях, на своих переживаниях, на своих ощущениях, на тяжестях, на победах. Возможно, возможно здесь происходит кому-то даже зависть, да? но здесь вы просто позабыли немножко кое о чем. И кое о чем вот это важно для человека. Возможно, вы позабыли, что для него важно. То есть, дорогие мои, вот здесь вот каких действий, чтобы вы разобрались в том, что у вас сейчас происходит. То, что вы, возможно, наладили, то, что у вас сейчас происходит. Будь то либо это работа, дом, быт, ваше внутреннее ощущение, красота какая-то женская. Поэтому, дорогие мои, вот как-то вот таких действий сегодня ждет. Да и вообще каких действий ждет от вас человек, что, человечек, чтобы вы обратили внимание. Кого на бизнес, того на бизнес. На то, что вы делаете, обратил также человек внимание. Возможно, человек не недополучает каких-то моментов, либо вас немножко не понимает из-за того, что вы закрываетесь от этого человека. И поэтому, в принципе, человек не знает, о чем вы думаете, и хотелось бы хоть что-нибудь, а что же она там обо мне и тому подобное. То есть здесь все о внутреннем мире, о своих внутренних переживаниях, и о том, в чем вы сконцентрированы. Возможно, вы просто сконцентрированы на одном, но совсем забыли выкинули что-то, что-то очень сильно важно для вас двоих. Либо для этого человека, либо для вас. <свестия> Вместе с этим человеком я не исключаю. Поэтому вот здесь вот как-то как по-добренькому, как-то вот спокойненько. Поэтому если кто-то уже забыл надевать каблуки, что это такое, вот, дому пора, дому пора. Либо кто-то сконцентрировался очень сильно на детях, то пора возможно выйти из этих, из этих состояний, потому что существуют и другие люди на планете. Возможно, просто кто-то себя э, очень тяжелыми какими-то трудами обвесил и, соответственно, тяжело. Может быть, вы э, не особо просто с этим человеком разговариваете и делитесь, что, в принципе, человек не понимает, что происходит у вас внутри. Поэтому вот, короче, как так. Спасибо вам, то, что вы были сегодня со мной. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас выбрал третий вариант? Давайте посмотрим, каких же действий ждет от вас человек. Дорогие мои, А сразу скажу, человек, некоторые люди, некоторые мужчины, некоторые даже женщины, хотят, хотят от вас что-то, но при этом очень сильно боятся. Вот давайте мы сегодня будем поиграем в загадки. То есть между вами происходило когда-то что-то очень сильно интересное. Возможно, кто-то из членов вашей бравой команды, вы или он, это либо случилось как-то резко, что-то неожиданно. Возможно, никто это вообще даже не планировал. Но это случилось. Вот, а про детей не знаю. Про детей не знаю, не особо думаю, что про это. Что это дети, но не исключаю такой момент. Ладно. Дело в том, что человек хочет от вас ровно столько, сколько вы можете дать. То есть что-то определенное с вашей стороны. Если, но что-то при этом новенькое. Если вы были в молодости, да, допустим, инициатором, а пойдем ка пыхнем, да? <смех> либо пойдем быстренько в палатки и тому подобное, да -да. уедем на край света, и вы поехали. То есть здесь инициа... Какой-то какой инициации хочется прям от вас, чтобы вы прям его к себе-к себе завораживали и тому подобное. Здесь есть такое. У кого-то хочет, чтобы вы что-то сделали, то, чем вы либо занимаетесь, либо какими навыками владеете. Дорогие мои, это вот касается танцовщиц, всяких интересных таких дел, Который которые знают как и что поэтому дорогие мои э, такая взрослая такая немножко тематика здесь может касаться если что это можешь только ты то что, то, что он хочет от себя вот ждет то что вот можешь только еще раз. Поэтому но здесь, возможно, какой то старого поступка. У кого-то ждет человек, что, возможно, как-то вы станете ярче, краше и тому подобное, но при этом, а блин, я боюсь, что ее. Её... Вот эту вот такую красотку мою веду. То есть, вот здесь одновременно, как бы я хочу, чтобы она вот такая была, но как-то мне страшно. А вдруг вот это как-то все не по плану, и вдруг вообще план а, по большой а, тверской пойдет. Поэтому, дорогие мои, но а, он хочет ровно от вас только и то, что можете дать только вы. Возможно, вы немного либо устали от этого, либо как-то немного есть какие-то противоборства э, в каком-то плане. То есть вот здесь вот ровно для двоих людей какой-то расклад, то есть это как какие-то фишки, какие-то фишки пары личной. То есть она может что-то для него, он знает, что она может, и ему это нравится. Но здесь я могла бы просто намекнуть то, что какие-то противоборства здесь присутствуют либо с вашей стороны, либо для вас это как-то неприемлемо немножко. Возможно, вы немножко просто подустали, либо вы особо морально, эмоционально к этому не готовы, то есть что-то давать, а это человек хочет. Но если что, инициатива, вас красивый, ваш желанный, но при этом, чтобы вы чем-то сокровенным таким интересным поделились, чтобы можете только дать именно вы вот это очень сильно человек ждет поэтому вперед с песней готовимся по всяким шопам и ходим и все для человека если конечно у вас желание есть поэтому здесь вот такой вариант с 18 плюс от 18 плюс и до 90 плюс поэтому но здесь какие-то фишки в паре то есть это между вот между между загадными людьми то есть это между ними только что-то, но только что можете дать вы. Конечно же, хочется этого. Если вы уже давно знакомы, то это, возможно, когда-то было. Не исключаю. Да, но человек... Ждет этого, но одновременно вот этого как-то немножечко побаиваются, что возможно просто пойдет все не так, либо будет выходить из-под контроля. Вот этот человек немного напрягается в этом плане, что да, я хочу, чтобы это было, но возможно какие-то но, которые могут препятствовать вот этому данному действию с вашей стороны по отношению к этому человеку. Поэтому, дорогие мои, вот так вот. Возможно, кто-то тусанул, да, когда-то под какой-то инициативой, под тусанул какую-то другую страну и что-то еще. Я не исключаю, да, такого момента человек хочет от вас, да, чтобы вы как-то сделали, проявили себя, сказали, а погнали, то есть, и мы пошли. То есть, здесь реально какая-то ваша инициатива, прям причем на полную катушку. Поэтому, дорогие мои, ну... Я э, надеюсь, что у вас все будет хорошо, и что у вас все будет э, выполнено. И, если, соответственно, у вас присутствует определенное желание что-то сделать для этого человека, поэтому вот, короче, как так. Ну, все в вашей власти, дорогие мои. Вот прямо вот по девятке пентаклей, по умеренности, по двуке жезлов, Кстати, может, возможно, даже не одно, то есть, что в вашей власти. Возможно, даже несколько каких-то определенных событий, либо определенных навыков, то, что вы владеете. У нас тут, короче, Джина, да, вот вот эти вот, красивые... На <свят> третьем варианте сидят. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то спасибо вам то, что вы сегодня, сегодня выбрали этот расклад. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто нас загадал четвертый вариант. Ну, давайте посмотрим, какие действия ждет э, от вас человек. Ну, здесь по императору и по э, Верховной Жрице... Дорогие мои, возможно, у кого-то человек здесь не особо от кого-то действий каких-то ожидает. То есть человек от вас ничего не ждет. Это один момент. Либо то, что ждет человек, для вас немного не должно особо быть какой-то здесь информации. Это один момент. Второй момент. Здесь, возможно, человек ожидает ваших определенных... Последовательных, последовательных решений, то есть чтобы вы научились что-то выбирать, чтобы вы эм, отвечали за свои поступки, чтобы вы, возможно, повзрослели, э, набрались опыта, набрались, были ответственными за свои действия и отвечали за свои поступки. То есть человек, возможно, в этом плане эм, может ожидать каких-то действий вот таких от вас, да. Это чтобы вы пришли и взяли, да, пришли и взяли свое. Ну, пришли и взяли свое, это, к сожалению, возможно, не, немножко не тот вариант, я бы хотела бы сказать. То есть, если вы загадывали да, там, на девушку, да, и она ждет, чтобы я ее взял там. Нет, дорогие мои, здесь потом еще на корню. На, самой, на самом дне колоде тройку мечей. Поэтому, дорогие мои, здесь правда, возможно, просто ответственности с вашей стороны. Да? Чтобы вы понимали, чтобы вы отвечали за свои действия, за свои поступки, чтобы имели определенную власть. Возможно, чтобы вы поняли, какая у вас сила, мощь под вами. И вообще, чем вы распорягаетесь сейчас, чтобы вы этого ценили, чтобы вы этим распорягались и умели распорягаться то есть немного гл глубже так немножечко копнем все-таки в этот вариант то есть возможно определенных вот таких действий ждет от вас человек то есть ну вот как-то так возможно здесь явилась какой-то некой причины почему так человек бы хотел возможно чьи-то конфликты состязания недопонимание какое-то вот знаете вот иногда когда девушка либо мужчина вот, с пеной у рта доказывает что-либо то есть немного определен... человека смущает определенное ваше состояние духа, а, вот, поэтому вот здесь я бы сказала больше так. Возможно, происходит какой-то определенный у вас период, что человека немного это все прям даже напрягает. Возможно, случились какие-то определенного вида события которые немножко все перевернули, я бы сказала. Если вы закончили с этим человеком отношения, то закончили. И человек бы на самом деле тогда ну, хотел бы, возможно, что какой-то некоторой тишины и покой. да? Кстати, как вариант, тишина и покой здесь тоже может быть. Для некоторых, кто уже да, давно в паре, и, соответственно, про происходит какое-то определенное непонимание в жизни, то тишины и покой, чтобы вы оставили немножечко Устаканилась, все успокоилось, могла бы еще да, дополнить э, из этого второго вопроса. Поэтому, дорогие мои, я бы сказала на этом все, потому что сложности, потому что пену рта, потому что какие-то перепалки, э, гнев, не оскорбление, а больше гнев и перепалки, что все как-то поверхностно. Для кого-то кого отношения здесь закончились. Поэтому человек хочет либо тишины, либо вообще ничего не хочет пока что от вас. Давайте совет. Давайте совет здесь. Медленно и планомерно идите к своим целям, пожалуйста. Да, пока что к своим целям. Пока что успокойтесь. Пока что, возможно, ощутите тот взаимообмен, который вам необходим. Может быть, вам немножечко стоит развеяться. Этому человеку стоит развиться. Я не исключаю. То есть здесь наладить взаимообмен энергиями вокруг себя. Наладить определенные вещи. Вон, сами видите, по пятерке даже. Наладить определенные вещи в своих сферах, да, где вы достигаете побед, где... Победа, возможно, не так явно, да, явная да, для вас. То здесь наладьте наладь те сферы жизни, которые не особо касаются этого человека, но касаются лично вас, лично вашего душевного состояния и некоторого ваша, вашего спокойствия. Если там, с друзьями, то с друзьями пообщаться. Если кому-то помочь, то помочь кому-то отдохнуть. Отдох, отдохните. То здесь наладьте внутреннее ощущение, внутреннее состояние для, соответственно, для подвижности. Для изменения в жизни в лучшую сторону, для налаживания и для отлаживания своих сил, чтобы они не утекали в нее, никакое русло, э, эмоциональное потрясение, либо в эмоциональную яму. Не надо, чтобы это все утекало, потому что у кого-то здесь очень даже это утекает. Поэтому, дорогие мои... Почитать книжечки тоже не исключаю. Послушать, возможно, мнение какого-то человека. Может, все намного, намного проще, чем вы думаете. И можно выйти из этого состояния. На финансовую деятельность кому-то надо посмотреть. Да, на то, куда надо развиваться что новое открыть. А, возможно, новое – это очень хорошая старая. Ну, дорогие мои. кого-то там с работы определиться, у кого-то ее поменять даже, если что. Ну, я не уверена, что кто-то здесь поменяет самостоятельно. Возможно, у кого-то здесь будут происходить какие-то закрывания чего-то. Поэтому определите внимание на свою работу и на то, чем вы занимаетесь, и где вы можете себя прям продвигать, и где вы можете что-то делать. Потому что у вас есть таланты, и я это тоже вижу. Дорогие мои, я сейчас все у кого-то буду вытаскивать. Я вижу определенные талант, определенные навыки, которые здесь надо развивать. И вот, короче, как-то так. Поэтому спасибо вам, то, что вы были сегодня со мной. Спасибо э, тем людям, которые были сегодня у нас на стриме, спасибо большое нашим любимым спонсорам, что пришли на канал и что э, задаете определенные вопросы на стриме, поэтому и спасибо вам, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь и всего самого наилучшего, ваш читающий раз любой для тебя, пока-пока.